Всем привет! С вами я, Сергей Малашенко, и сегодня мы играем в FIFA 18. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен мануалу по FIFA или как заработать монеты, собрать топ составы без вложений. Да, в принципе FIFA, ну в принципе во всех версиях FIFA это было возможно и вполне в принципе просто, и многие уже знают. Но сегодня прям по самым, говорится, таким низам ударим. То есть, в принципе, кто, это зна... кто не новичок FIFA, я думаю, для всех будет это, как говорится, известные факты, которые я буду говорить. Но для тех, кто не знает или кто только начал FIFA, с FIFA знакомиться, я думаю, будет довольно интересно. Начнем с довольно простого, в принципе, как заработать в FIFA. Uh, в принципе, для этого для нас создан трансферный рынок и, <coughs> uh, в принципе, возможностей здесь много. Конечно, да, uh, многое меняется с каждым годом, где-то становится тяжелее, где-то, наоборот, проще. Uh, начнем, пожалуй, с самого распространенного. Uh, это продажи игроков. Ну, вначале вам дают, конечно, игроков таких, что их продавать нельзя и... Первое, то, что самое тяжелое, это где взять монеты. Мой вам совет. Заходим в меню, называется каталог. Правый, так сказать, стик по центру. И первое, что нам нужно, это увеличение монет до 1000. Это прям действительно вам поможет, особенно первые 15 матчей. Вы просто можете элементарно, играя, пускай даже и проигрывая, пускай не сыгранным составом, заработать свои монет ну в принципе это классно плюс вам даются за то что вы играете то есть это не просто тысячи матче вы там например заработали своими монетами за голы за пропущенные за все остальное и вам сверху еще припадает в принципе нормально за 10 матчей я вам говорю 15 получить это вполне неплохой банк что дальше что делать дальше мы будем с вами говорить по минимуму Собирать составы, это мы разберем чуть больше, но собирать составы нужно по-моему. То есть забудьте сразу о всех Тиаго Сильвах, Робертах Хливандовских и Криштиана Роналду. Вы будете играть достаточно рандомными пацанами, и, в принципе, начиная с 10-го дивизиона, вам они покажутся, ну, вполне себе боеспособными и вполне себе удачными. На чем можно заработать в FIFA? Ну, понятно, что на продажах игроков, но.. ФИФА берет 5%, потому что, <смех> в принципе, это точно такая тяжелая схема. Особенно она очень сильно касается дорогих игроков. То есть представьте, если игрок стоит 110 тысяч, вычтите оттуда 5% и, в принципе, заработать там ну, не так уж и легко. Если только вы не купили игрока раньше, чем его цена поднялась. Ну, <смех> для этого всего подождите. Начнем пока заработка. Я его называю на клубных предметах. А, что у нас популярно? Ну, то есть, если вы посмотрите, игроков разных, их э, тысячи, даже, ну, может, около миллиона. То есть, в принципе, каждый выбирает себе свою обойму. И угадать, кто кем играет, ну, достаточно тяжело, но можно, да? То есть, и имена знаменитые, и, в принципе, если у игроков есть скиллы хорошие, э, и сам игрок, но ну, то есть, равно, то есть, да, здесь индивидуально. И... Но э, есть одна, несколько которые берутся практически у всех. Это я называю клубные предметы. Это эмблемы, это формы, это мечи и это То есть достаточно много видели, что эмблемы, у принципе, у многих достаточно, э, я бы сказал, индивидуальных немного. То есть все берут, если ты болеешь за Барселону, ты берешь Барселону, если болеешь за Баварию, за Баварию. И третий вариант, просто если тебе нравится. То есть ты можешь взять какой-нибудь плимут из третьего дивизиона Англии и ставить его себе, по своему примеру. А, начнем с эмблем. <кх> в принципе, что вы можете для себя сразу выбрать? Выберите для себя несколько популярных эмблем. А, то есть поиграете пару матчей, вы поймете, что в основном используют довольно популярные. То есть это будет Бавария, Дортмунд, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити сейчас очень популярен. Ну, начнем, наверное, с самого популярного. Это у нас чемпионат Испании. Ну, Реал и Барселона, я думаю, для всех это просто. Эм, что сразу для себя отметим? Эм, сразу вам скажу, когда у вас мало нет, на рынок после 6 вечера вообще не суетесь. Цены подскакивают в 3 раза. То есть, если вы днем и с утра будете купить там, за 200 монет, то вечером дешевле 800 монет, вы ничего не купите. На этом мы с вами и будем играть. То есть, ваша задача закупаться по максимуму, желательно утром, днем и продавать вечером. Это работает. Действительно, на этом можно много заработать. Но понятно, что не у всех есть возможности сидеть утром и тем более днем, если вы работаете, школа и тому подобное. Нет возможности. Для этого есть телефонное приложение. Ссылочку я постараюсь скинуть внизу. Она, в принципе, так называется. FIFA 18Foot. Футбольный ультиматум тим. Все трансферы можно совершать там. Не выходя там, грубо говоря, с работы, со школы и откуда угодно. И занимает это ми мизер времени. Сразу для себя ограничим. Ну, к примеру, эмблема 200 монет. Тут будет все зависеть от того, какой спрос. То есть, видите, в принципе, уже сейчас я могу себе по 350 набрать этих эмблем. Еще раньше, я думаю, с утра зайти, с часов 8, в 9, то можно вообще собрать полный шик. Но ну, мы с вами парочку эмблем с собой Заберем по 150. Ну, в принципе, я вам советую, до 250 вы мы можете брать. Потому что дороже, ну, в принципе, перепродажа не так сильно скажется. Мы с вами парочку возьмем. Реал. Что еще у нас есть? Реал Мадрид. Вот здесь вообще прям по мизеру. О, видите, 200 монет. Так, продолжим поиск. Это, как говорится, 200, это вот, скорее всего, только что выложил сам рынок FIFA, и и его еще не успел никто купить. То есть мы с вами работаем по времени, запомните для себя, 59 и, грубо говоря, и 50. 59 минут, 50 секунд, ну, то есть там плюс-минус 10 секунд. Это время, которое еще никто не успел, грубо говоря, прочекать, и мы с вами забираем оттуда самый прям номинал. Так, что у нас еще есть? Ну вот, примерно, примеру, да, с эмблемами давайте не будем долго размусоливать, потому что еще много всего. Как их продавать? Не нужно ставить максимальное время. Самый пик – это час. Каждый час выкладывать – это идеально. Потому что, э, вы представляете, да, сколько эмблем выкладывается? Если вы будете постоянно, ну, то есть они будут в самом низу, то есть там 12 часов, то чтобы до нее дойти – Условно говоря, это нужно реально постараться. Это только найдет ее тот, кто действительно ищет эту эмблему, и которому не впадал. А таких, такие обычно очень сильно любит экономить. И вы понимаете, заработать на них, ну, очень тяжело. Это должно реально повести, Потому каждый час я ставлю для себя э, когорту 550-800 это очень хорошо уходит. Ты, в принципе, готов купить ее за 550, но и 800 для тебя недорого. То есть, возможно, что накупить сейчас будет... Ну, ориентир здесь сделается на 800. Можно еще, конечно, сделать вторую когорту. Это более дорогие. Если вы видите, что рынок вечером заполнен вашими эмблемами, и 500, 500, 50, 800, они уходят очень быстро, то мой вам совет 800-1200. Тоже будет довольно часто уходить. Но сразу вам скажу, то, что сейчас на рынке эмблем довольно такой снизился. Очень много стало быть таких умных. И эмблемы, формы и все остальное не так сильно работают, как раньше. То же самое касается и форм. Ну, самые популярные, я не знаю, там... У кого сейчас? Ну, давай, Манчестер-Сити. Ну За 200 монет, я думаю, мы ничего не купим толкового. То есть там, условно говоря... То же самое. По форме смотрите, покупаете, что по минимуму, если не находите за 200, то купите сейчас, там, к примеру, 300. Я боюсь, выдадут самый вообще шлак такой. Но наше время, видите, 59,9 мы уже прошли, значит, ничего толкового <coughs> не будет. То есть будет такой рандомчик, я называю это ретро-формы, которые, в принципе, выдаются вам в начальных паках, и они, в принципе, никому вообще за бабки не нужны то есть можете сразу про них забыть ну и в принципе ищите стадионы то же самое касается вам нужно найти один популярный стадион ну к примеру парк Pre... ну и то парк Де Пренс я думаю не особо катает нам нужны прям Сантьяго Бернабео, Альянс Арена ну видите тоже 100-150 ну, нам на стадионах я думаю тоже много не заработаем Сейчас с вами пробьем самые дорогие. Как пробиваться самые дорогие? То есть, вставляйте минимальную цену, ну, условно, 2000. И вы сразу видите, на чем есть ажиотаж. Ажиотаж есть на Сантьяго Бернабеу, на Энфилд, на Эмир, И вот на них можно, в принципе, зарабатывать. То есть, берем Олд берем 150. И покупаем но честно для себя вообще когда у вас звонят немного забудьте про это это ну это шик это на то что заработать тяжело то же самое касается мечи. вы возьмете какой-нибудь пак начальный и вам все эти мечи выдадутся их продавать нет смысла эмблемы формы и вот сейчас перейдем к самому интересному также персонал ну персонал это так особо поговорим это уже когда идем к выбору схемы Смены позиции, сыгранности, контракты. Э, контракты я вам советую сразу для себя выбрать по 200. Покупайте обязательно матчи 28. Да? И все, и поехали. Но контракты вы сможете тяжелые купить э, только с утра. Вечером вообще их не будет. И они будут стоить, ну, представляете, да, сколько. И их я могу спокойно вечером продать за 800. То есть сейчас я их покупаю за 200, за 150, тоже достаточно выгодная схема. Но сейчас контрактов стало много, в принципе, я думаю, тоже на этом можно не заработать. Но игрокам, если их при умножении, до этого мы тоже с вами дойдем. Умножение это при выборе на... игроков уже, как умножать здесь контракты. Эта тема тоже рабочая. И сейчас я вам скажу, самая такая актуальная схема, как можно заработать, это игроки. Игроках можно зарабатывать, в принципе. Э -э я не буду касаться того, какой состав вы будете собирать, именно как можно заработать. Наша задача брать на «Купить сейчас». Купить сейчас, э -э запомните, рандомный, обычный золотой игрок выкладывается с ценой 300 монет и купить сейчас 350. Под них очень много кто копает. То есть их раскупить, ну, реально, это тяжеловато. Видите, да? То есть, вот у нас сейчас не получается. Ну, давайте поставим с вами 400. И мы с вами, вот, можем зацепить. в принципе, кого-нибудь. Uh, <coughs> Когда у вас 400, старайтесь брать достаточно популярных персонажей. Ну, вот, к примеру, Нори И расценивайте. Забнина 100% купит. Это наш русский. Видите, его уже забрали. Клиши. Вы смотрите, какой чемпионат. Чемпионат. Лиги, я думаю, вряд ли катят. Герхард. надо смотреть по цифрам. Бу. О, Десантра. Я думаю, его, при возможности, вечером. чемпион Германии, Шальки, Я думаю, могут купить. И вот так для себя ищите. Ну, к примеру, да. И вечером вы его уже выставляете. Да, даже не вечером, в принципе, его выставляете. Рано или поздно за 550-800 у вас его купят. Да, деньги небольшие, но бывает, что попадают. Достаточно такие интересные изумроды. Обязательно проверяйте, сравнить цены, и если вы окажетесь в топе, а это достаточно популярный персонаж, особенно после своей, грубо говоря, смерти, его могут покупать. Да, здесь монет немного, но если вы будете покупать достаточно, вот, ну тоже, в принципе, вполне... ай-яй-яй-яй-яй, забыл про Ранокки. У раноки есть один минус, кому никто его не никогда в жизни. Для центрального уровня скоростью 43, ну, вы сами понимаете. Когда вы поиграете в FIFA, вы все поймете, что скорость 43 это это очень низко. Старайтесь покупать, да, достаточно популярные фамилии, но и тоже не увлекайтесь по поводу этого. В принципе, так можно себе состав собрать на первых парах. А, по поводу состава мы сейчас с вами чуть позже перейдем и продаете. Но самые прибыльные заработки это, пожалуй, контракты. Вот эти вот именно вот, э, 28 по 152. Это эмблемы достаточно популярны. То есть, вы просматриваете рынок, и вы смотрите, где есть там, о, видите, 350. Ну, их сразу забирают, прям их нужно очень сильно полить. И видите, время у всех. 59. 59 минут это вот наше время где мы можем а, забрать игроков так вот он вот даже ул купили Ну, давайте с вами выложим ул я думаю конечно сейчас его никто не купит но кто знает ну и один контракт я пар, я контракты стараюсь себе забирать потому что очень быстро они заканчиваются ну, можно попробовать выложить, вечером посмотрим. Да, не даже так, 500-800. Так, и остальное все заберем. Э, в принципе, форма даже гостевая есть. По 150. Ну, если просмотреть рынок и понять, что, что как говорится, пользуется популярностью, можно неплохо зарабатывать на этих даже эмблемах, формах и тому подобное. И вы очень быстро дойдете до болтиника. Теперь давайте разберемся. Вы начинаете снизу. Десятый дивизион, <coughs> в принципе, для вас уровень сопротивления там, он довольно низкий. Запомните, что FIFE подходить системно. Вы берете Ultimateum Team, залазите не в последнюю очередь, ну хотя бы не сразу. Для себя режим карьеры. Поймите под свой оло и представьте, вы будете играть с игроком сильнее вас и тому подобное. Под определенную схему я подобрал 3-5-1, точнее 4-1-2. Это, в принципе, достаточно удобно. Во-первых, схема с тыками, она достаточно оборонена, если ее грамотно подставить. Здесь есть как меняющих, для меня это очень удобно, человек под ними. Как э, и полузащитник, то есть, если против меня выходит чувак с черными карточками, езжу в паузу, и центрально он так ущем, что, брат, ты будешь сегодня помогать защите. Либо против, я начинаю, чтобы парень раскладной, хоть состав нормальный, то я там условно тому же там иди вперед, будешь чуть а остальные ему Для начала подбирайте схему. Э, схема позиции, да, они важны. Еще есть приложение. Надо Это, Это тоже я в ссылочку вставил. Она удобная. Там выматывать. Э, саму силу игрока на слабые стороны, потому что рейд, поймите, он довольно расплывчит. То есть, вот, у меня есть Дингом 76. Илы такие будет здоров. Рейтинг падает только из-за того, что атакующего. То есть у него нет завершение атаки. У него нет. Атаки, <звык> у него нет а который мне нафиг не нужен. То есть, атака, он, в принципе, хорошо. Великолепен в отборе, силен и тому подобное. То же самое касается брозиона. Маркельниц. Он, он... полный аналог Тьяго Сильвы. вин Единственное, Сильва, наверное, физически чуть, но говорю вам, в Дионе, для вас это сыграет роль. В Людвизе, видно, возьмете какого-нибудь Лемар, скажет, что вы, в принципе, его можете поставить и на правый фланг. А итог, да, он здесь поигра, по, по игре, но он не потеряет. То есть, если у него рейтинг 83, справа он будет действовать рейтинг, э, рейтингом 81. Не особые особой разницы. То же самое, да, ПФД э, Таувина, Вы можете ставить на он не теряет ничего. Или с тебе он спокойно, право полузащит, ну, да, круто, право полузащит. Желательно, чтобы он был по ФЗ, потеряет. Или Брума, который одинаково действует на эм, Но к игрокам чуть пойдем, чуть перейдем эм, Давайте разберемся, просто поставить 4-1-2, это как делов. Она достаточно стандартная, и там не будет много, видно. Набираем с вами управление составом, и... Указания игрока. Вот тут начинается менеджер, где вы можете под себя. Что я делаю? Для меня самое главное плотность. То есть о плотности игры задних. Во-первых, три защитника, они опять ширину, будет здоров. А если еще опустятся два крайних хава, то это получится пять. Плюс два хава центральных. То есть вообще э, две линии мы перекрываем соперника. И прорваться через такое, даже с учетом, что у меня достаточно тяжелый, но чтобы это работало, нужно давать указания игрока. Во-первых, все три игрока остаются сзади при атаке. То есть вы видите, да? Чтобы они там подключались, играли нападающего при атаке, но это мне не нужно. С кому атаковать? Дальше, самое интересное. Это у нас идут фланговые ползащитники. Обязательно для них, по крайней мере, в, э, в модели, чтобы они широко играли на... Фланг, и возвращали защиту. Обязательно. Потому что если возвращаться, то дальних они не успевают закрывать. Ну как бы номинально у меня зоны Ставлю, чтобы они обязательно возвращались Что у меня супер атакующий Чтобы он стоял там Что не проходил через эту Также без меча мяча Помощь. То есть когда требуется, помогает Когда у меня вперед у меня нахер там а сбалансированное забегание при нахер тоже удобно <coughs> Когда идет подача Хотя бы замыкать Ти. То есть если он, то он замыкает Ну, В принципе, чтобы он ждал э -э У границы ну я ставлю сбалансировать, смотрит по Здесь Фифе, я вам советую стоять, потому что сбалансированность они себя ведут по-разному. То есть если то он защитник, он не. А если ты поставишь молить как шальной, туда вот просто в эту штрафную и будет обрез. Если то правый фланг будет проседать, для этого есть опорники, которые станут успеют. Сейчас дальше Лимар, которому свободное перемещение, потому что он ищет зону, врывается. И в фланге, самое главное, чтобы они вернулись и играли на фланге. Они держали ширину. Центр поля насыщен. Там получается как минимум трое центра плюс трое защитников. И нападающих туда возвращаются. То есть центр поля будет насыщен 5-6 человек. И мне крайние это они должны наоборот разводить. Спокойно могут делать диагонали. За центральных хавов, говорю, что вы, ребят защиту. И вы обязательно должны при атаке. Еще, конечно, я, к примеру, муж ждать у границы, чтобы они не рвали штрафную, Потому что если ты им не поставишь, то они будут лезть эту... И То есть он уже не будет оставаться сзади при атаке. А касается, когда вы делаете не просто пас, опасно пас на забегание. Зажимаете ЛБ, это бокса 300 ватт, э, сжимаешь, добегать, то он побежит туда. Но если у него... Братан, должен замыкать вес, то он туда не будет. Он ровно до штрафной будет, и это удобно. Фикир, ну, десятка, номер 10, да, в нашем, в нашем построении, это, ему обязательно оставаться впереди, свободное перемещение, но опять же, Впереди вы смотрите по сопернику. Если против вас выходят э, черные карты, или там Тав Криштиана, Месси и там подобное, лучше подстрахуйтесь. Играет в центре поля вначале. Вы можете сделать замену. Чтобы он штрафнул, вообще не влажно. Он, его задача, отбориться а... и быть на подборе. И э, когда вы ему говорите оставаться впереди, то есть этот троица будет угловой, выбили и у вас Ну, по нападающим, вот здесь вот уже каждый выбирает себя. К примеру, кому-то будет удобнее играть, один нападающий играл в оттяжке, чуть ниже, а, следуя за мячом. Второй, чтобы, наоборот, забегал а, защитников. Я поставлю, чтобы они оба смещались, наф... играли шире и забегали за... И обязательно постоянно прессинговали. То есть они троют... Дальше у меня большой отрыв. Пока они прессингуют защитников, не досовываются. У меня восьмерка... <класс> ну, как восьмерка, их вратарь. Они... свою половину. И все, перекрыто так, что вот эти семь человек, они закроют так зоны, что с мячом. Ну и забегать вперед это, то есть они открываются. То есть фикиру с мячом, роткие стеночки и я их... Конечно, здесь делается акцент на скорость. Но, еще раз говорю, попробуйте в начале в карьеру. Подберите для себя игроков, сразу откиньте для себя. Вы не сможете купить его, или там, условно, файл за 20 тысяч. Сделать какой-нибудь на других игроках. То есть вначале вы собираете по 350 монет, условно говоря, как я вам уже говорил, 400 монет. Вы можете состав. Uh, сейчас вам покажу пример. Заходим на трансферный рынок. Да, там. Условно. Вы сразу себя выберете то. Uh, чемпионат Англии достаточно довольно дорогой э, чемпионат. Но там достаточно большой выбор. С другой стороны. Выберите для себя чемпионат. Вот я взял Франция и Германия у меня. В принципе, да. Берем Англию. Максимум купить сейчас вам сейчас не... работать для вас сейчас главное не спешка ваша задача 400 монет найти игроков и еще делайте для себя, к примеру, ограничения Там, к примеру, защита. И вы начинаете подбирать. К примеру. Э, ну, желательно, чтобы вы уже пример себе прописали. То есть где-нибудь на блокнотике. Что вы хотите? Там, условно, э, Роуза, справа Уолкера, Косильни и Бои. Это подбирать. То есть если вы смотрите, что вы можете купить, к примеру, сейчас Дерек Роуза, да? -мо! вы покупаете, если у вас есть на это возможность. Но зачастую, там, 2000 это не потянуть. Потому я говорю, топовый, да. То есть вы сейчас покупаете максимально приближенно к тому, который вы хотите для себя. То есть вы наиграли карьеру-моду. Посмотрели, да, там, к примеру, э -э Сон из Туттенхема, Жежус и Мане. Блин, вообще в порядке. И вы к ним стремитесь, но вы их сразу купить не сможете. Вы постепенно, то есть, <смех> закупаете, ребят, примерно подходящие под эти характеристики, да, там, условно. У вас схема э, 4-3-3, да? Начинаем с левого вингера. Вы смотрите. В принципе, так, мы ограничение по чемпионату не поставили. Ну, тоже ограничение по чемпионату. Опа, видите, не, не нашли, мать, таких... Вот, форвард, да? Вы понимаете, какие цифры. Его главная скорость, дриблинг и удар. Да? <coughs> Таких тяжело найти. Есть Ниаса, в принципе, подходящий. Бирахину. я считаю, что за 300 монет вполне толковый чувак, у которого есть слабая нога, можно купить. Но говорю еще раз, Англия достаточно довольно... Дорогой чемпионат, где тяжело, От IU для меня довольно такой интересный, с финтами причем, но он в обороне не отрабатывает, но, ну и не ясно. А для себя смотрите, кто вам подходит, в принципе, по манеры. Желательно, чтобы вы его попробовали, то есть попробуйте его в карьере мода, вы поймете, как он двигается, либо он деревянный, то есть цифры, да, тоже. Футвиз есть, то есть вы можете посмотреть диагноз, что он как хорош или ни о чем закупайте для себя примерно да, небольшой составчик я советую если вы только начинаете брать какой-нибудь 4 4 но опять же схему выберите для себя сразу под нее просто примерно вы уже поймете эту схему для вас в 10 дивизионе играть будет очень просто да? и вы под эту схему просто будете двух игроков обновлять каждый сезон. То есть нас собрали монет, одного-двух в каждую купили. Мой вам совет использовать два состава. Ну, в принципе, как я сейчас делаю. То есть, чтобы не тратиться на физуху. То есть физи покупать. У меня есть французский чемпионат, есть э, не чемпионат. Я их просто меняю. Как... Три матча сыграл эти, стал, обновил состав. Три сыгр... да, довольно тема, но... Поверьте, ну, дорого, то есть в лишнюю десятку. Считайте, сколько вы будете тратить и сколько вы матчи сыграете. Вы, ну, я думаю, все поймете. Также вам совет... Обязательно, чтобы у вас было парочку замен. То есть, видите, для себя... Ну, во-первых, обязательно у вас аренду. Берите их по максимуму. Здесь. А если еще есть, вы хотите прям берите их, чтобы вы их понимали, как они... И по них подбирайте акцент, то есть, нужно что сделать, э, набросать себе состав, то есть, попробовать его даже в карьере просто. Э -э, если вас все устраивает, их пособирать. Прособираю, да, для себя состав. Потом я понимаю, что, например, у меня место будет, да, вот для КЗ, нормально, я его, условно говоря, сюда ставлю, и без потери качества, на, по сути дела, здесь будет десятка у него будет, он у меня встанет сюда. п они составят, Ровскую скоростную и мощную диаспору. Плюс, видите, Лимара я убил, хотя он у он меня был в фикер. Фикер, в принципе, здесь нет. не... Каполя э, подбирал как? Э, Виз и, у меня глава, акцент должен быть выносливый, э, краешки, да, э, чтобы у них были, Они держали, то есть маркетинг, да, то есть витали позицию и... Достаточно довольно сильная скорость. То есть с малькоростью и дриблингом CDB берет такой средней скоростью, но он берет защитой. То есть он, я его выпускаю воронцу, когда нужно сходить и тому подобное. И он, в принципе, цементирует. Еще раз говорю: только защитников. А, здесь два персональя, один а, подстраховщик. Подстраховщик должен быть обычно, быстрый, но он должен быть. Маркинсон. А... Он отлично играет персонаж может схавать любого напа. И он мне нужен именно как персонаж, если он будет страховать и постоянно догонять. И кажется, как рейтинг 80, и там, условно, отбор у него там 8 дней, у него где-то так отбор. Ну, там, скидывается за подкатов и Говорю, вот рейтинг, кажется, это достаточно... Футвизи, ну, в принципе, даже и футвиз вам не Заходите в самого игрока и заходите в характеристики. И вот вы видите его защиту. У него игра головой 80. Из-за этого его 85-86 срезается. То же самое касается физ подготовки, У него достаточно сильные прыжки. Да, там. Но у него все срезается, к примеру, силой и выносливостью. Ну, я вам примерно, да, там, или силу удара, ну, то есть атака, ну... Бывает, срезается. Хотя, посмотрите, вот передача. У него отличный навес, у него хорошее. Ну, среднее видение поля для центрального защитника, это реально хорош. А короткий длинный пас, это вообще там, бля, это тяга Сильва, просто готовый. Но у него все срезается из-за того, что подкрутка и точность ударов. Кому она нахер нужна? Но у него срезается все это до 68. И он становится довольно средним игроком. В этом плане. Вам не нужно на этом пловот. Uh, <coughs> Защитник, самое главное, чтобы у него была защита uh, Так, сейчас покажу У него самое главное, чтобы была uh, напор, uh, опека, отбор И я, в принципе, брал еще по реакции Скорость рывков, но ну, мне главное, чтобы не ниже 60 Чтобы они, в принципе, могли догнать Но по теме, где защищается, в принципе, догонять не будут запорников то тут я брал выносливость. Вы сразу поймете, беря Фабинью это идеальный опорник. У него есть отбор, у него есть перехват, у него есть напор. Для вас достаточно вначале будет выносливость и перехват. В принципе, поэтому я купил э, достаточно среднего Лукаса Диаукса. У него была выносливость. У него, в принципе, был нормальный отбор и напор. Плюс он может покатать мяч 76, для опорника это нормально. Его задача отдать мяч. Сири, uh, вот это уже чуть послабее Парень, но ну, я его убрал из-за того, что он может придержать мяч То есть Фаби носится, этот устает и его уменяет Деукс То есть здесь расчет на замену Дальше, десятка uh, Подбор десятки, здесь самое главное uh, Не только десятки, но и атаки я беру Да, скорость это важно Дриблинг это тоже важно Но Самое главное для себя. выносливость вообще забудьте, то есть у вас есть замены если что. Фикир, э, он, в принципе, атакующую позицию держит здорово. Мне главное самое, что у него есть. Дриблинг, у него есть баланс, а это вообще очень важно, и ловкость. Дриблинг и ловкость, это значит, что он будет между защитниками просто вилять. А в случае десятки идеально подойдет, если у него хорошо развит пас, ну, видение поля пас, хотя бы до 80 силы удара. Ну, сила и дальний удар. Сила и дальний удар это делают вашу десятку просто бомбически. Потому что все ждут от него, что он будет играть на напов, а у меня фикер, помимо того, что он может отлично ударить, так он еще владеет обеими ногами. Но опять же, здесь это не видно. Фудвиз. Там написано, что он обо... обеими обе... ногами будет за раз забит. И он меня в 23 играх 11 голов забил. И всего лишь 6 голов сделал. То есть он спокойный. Если его не прессингуют, они, защитники, держат 2 центральных двух напов. То есть опорник не успевает, фикир на ударной позиции, удар издали, гол. Дальше идут мои нападающие. Ну, тут, конечно, я стараюсь брать 4 из 4, чтобы было... И дальше идет у нас <coughs>, разгон. Ну, скорость это, да, круто, конечно. Для меня главное, чтобы еще был дриблинг, ловкость, хотя бы 75 с балансом. Ну, МБП, конечно, очень классно развито завершение. Ну, завершение это, конечно, хорошо, но поверьте, чуваки с, три, э, с завершением 80, я думаю, вас даже 75 не подведут. Плохо, конечно, даже, когда у него, условно говоря, дальний удар слабенький. Ну, это ничего страшного. Этим у нас все, как говорится, убивает. И, во-первых, и Локазету, Ну, конечно, для НАПа. Причем, Локазеты я бы вам советовал, если есть возможность, его наигрывать с АП-шником. Он идеально для этой должности тоже подойдет. Но у меня есть фигуры. Я, в принципе, ничего не страдаю. Врат... <смех> самое для меня главное, это чтобы у него стиль был акробат. Я не знаю, почему. Но для меня почему-то акробаты, они стоят лучше. И самое главное, чтобы он... У него была реакция скорость. Если у него есть реакция, в принципе, может брать только серии ударов. Что еще под... Э то есть вы выбрали схему, под нее можете набирать игроков. Плохо Франция, и с одной стороны, то что топовые игроки здесь недорого. Но эти топы они одни и те же. То есть возможности для какой-то гиб э бора игроков. То есть, в принципе, э -э вратарь, это условно... <кхм> <кхм> Блин, я, извиняюсь, забыл. Наверное, ИСП. Из... Uh, uh, да, да, там условно. И вратарь uh, Субашич. Я вариантов, по сути дела, вратаря. Ну, я вот взял кардинали. Блин. Средний, недорогой. У меня пока не подводил. Uh. Защитников, ну что у меня есть. Вариант из Тиаго только сюда. Шеферсон, это самый бинг. И Данур, это слабый. Это же, так сказать, подобие его. Маркинин Зеланд самый сильный, наверное, будет. Один из самых сильных центраков. Дальше идет право. Мальком. не Малькома я не знаю. Фланга, если только именно в защитную линию брать. Я сюда Дани Алвеса могу только. У меня есть и Марси Дибе. То есть я дошел до максимума. Центр поля. Фабинио самый сильный. А, это самый сильный. Сири. Ну, есть еще кого можно сюда поставить. Есть и, и ПСЖ варить. Тоже Монако тоже можно кого-то. Но по выносливости, то есть Деокса, если я забрал, то. Тоже максимум. Лимар это максимум. Максимум второй нап. Это нужно... там Кавани, скорее всего. Есть в Арике Неймар, может кого-нибудь пробовать. Только в атаку я магацию. Могу... В принципе, во все остальное я в состав. Только вот тягость и кто-нибудь из вратарей по Сернака. А что касается Германии, то там ну, там есть тоже варианты. В принципе, я уже все собрал. Еще мой совет. Обязательно же 2-3 человека на центр поля, это краешки, чтобы понять, и нападающие. Пожелательно, чтобы это было не просто какое-нибудь, знаете, изменение. Еще вам совет даю. К примеру, если у вас ПФЗ, ПФД, они не сыгранность, они на вашу сыгранность, потому я считаю, выпускать скамейки. Скамейки, это сыгранность не так сильно заметна визуально. То есть вы не сразу потеряете, вы выпустите, да, он в оборону, во-первых, он поиграет по маленькому, а он, во-первых, и сзади э обороне подключается, плюс он свежий, касается э Тауина. Он скоростной, он может вам помочь, потому что он достаточно ловкий, и у него есть дальний удар. Сила дальних ударов, разгон, то есть ну, он, он другой форвард, он из глубины. Ну и постоянно подстраивайте новые, то есть создать себя ситуацию на поле, что атакующая мощь могла, Если вы играете в контроль, делайте так, чтобы был один в матче. Как это делать? Там узко, э, узко в обороне. Ебитель, контратак, то мерку опускаете в зад, и два напа, просто на э, навесы и выбросы. Высокие. Один высокий. Все, высокий из и стоит, курит. Так, ты что остал? В в принципе, всегда э, было то, что можно собирать всякие э, наборы и вам дают, знаете, какие-нибудь задания. Собери такой-то набор и получи там э, Диего Косту. Ну, знаете, да, самые такие прям э, мизерные. Э, советую вам вы, выдвигать. Но вначале пройдите, пока у вас бабок нету. Какие-нибудь, знаете, э, самые обучающие наборы. Они вам помогут, во-первых, кого-нибудь, кто-нибудь может да. И, во-первых, вот видите, первые шаги То есть вы выполнили наборы и вам дали там бронзу, серебро Да без разницы, вы просто их можете потом либо продать, либо просто пихать Мне, к примеру, попался э, Тулисо из Баварии Который стоит около десятки Ну и классно в центр поля. они у меня с Горецкой там выедают а, Второе, первые задания Советую сразу их пройти Потому что, во-первых, дается бабло их здесь 5, 5 на 5, это у нас получается 25, 20, ой, какой 5, 5 и 4, 20 заданий, где вам дается наборы, где вам будут даваться бабки, и вы сможете с помощью них, как вы говорите, тоже подняться. Самое главное вам подняться. Ежедневное задание, ну, купить игрока, это вы понимаете, да, там, купили игрока за 350, получили 350 там, забить за Германию. Ой, это как раз для меня. Продлить контракт. Ой, да без проблем. Берете игрока, у которого там смотрите, у кого сейчас заканчивается. Так, кто у нас? Ну вот, это 100% игроков. И сами, главное, запомните, никогда не давайте контракты. <coughs> большие контракты тем, кого вы будете менять. Да, это круто, вы его потом можете продать чуть дороже, но это того не стоит. А, Еще. Главный тренер. Почему они важны, и зачем их собирать? Сейчас вам объясню. Смотрите, к примеру, у меня есть контракт на 28. Но у меня есть бонус-карта. Плюс 50. То есть он получит контракт на 44 матча. Как так делается? На ну, <coughs> Это вообще элементарно. Сейчас вам покажу. Так, и наша награда. Ну, бронзовый набор, который нам, конечно, ничего хорошего, я думаю, там не будет сули. Никто топовый там не попадет. Но, во-первых, там попадутся 100%. Контракты, которые... Да. Отправляем клуб тренера. Контракты. По игрокам, конечно, сразу пробиваете. Дорого, недорого стоит. Эмблемы. Шляпа. Шляпа, шляпа. Если смотрите, что не все дорогое. 77 монет. До свидания, ребят. Так. Сейчас вам покажу... Что значит умножение контрактов? Заходим в мой клуб, да. поиск игроков, сразу нажимаем отмена, и мы с вами слазим в своем клубе. Вы смотрите, где у вас эмблемы игроков, то есть <coughs> нам нужен персонал. Вот они, видите, 50% контрактов. Что это такое вообще? Это дает к вашим контрактам увеличение скиллов. То есть вот у каждого тренера есть дата переговоры плюс 3%, это если позолоченный. Если, к примеру, обычный, рарный, то он плюс один дает. Если бронзовый, серебряный, рарный, то он плюс 2. Если обличный серебряный, то он ничего не дает контрактам. Так же, как и бронзовый, только позолоченный бронзовый что не дает собирайте тренеров, тоже вам советую прям по, по минимум 200 монет заряжайте и покупайте тренеров на начальных этапах это очень круто потому что как вы только соберете контрактов плюс 50 это вам, ну 44 матча это по сути дела 3 сезона то есть игрок про, про, на 3 сезона вы забываете про игрока совсем что у него контракт может закончиться и следовательно вы не тратитесь на контракт ну Довольно, знаете, такая затратная вещь в начале, но в перспективе э, вы экономите достаточно много монет. То есть, ну, здесь уже нужно просто математика элементарно. Дальше. Э, главные тренеры, физ-тренеры, тренеры-вратарей, физиотерапевты. Вам советую начать это прокачивать, когда у вас есть хотя бы 10 тысяч монет. Во-первых, игроки становятся э, лучшими располагаются, лучше бегают, я не знаю, лучше защищаются. но ну, это реально визуально, это ощутимо. Просто поверьте. <смех> Может показаться физформа, ну, я думаю, здесь легко понять, что игроки меньше устают. Тренеры вратарей, ну, вратари менее деревянные. И физиотерапевт, это то, что они у вас меньше ломаются. Вот я, к примеру, вообще не качаю ногу, ногу и вы не поверите, у меня три человека на травме и все с ногой либо с коленом. Ну, понятно, что они, да, распространенные, но то время, тоже это как-то влияет. Что касается главного тренера, то это реально сказывается на игру. Вот попробуйте просто один матч сыграть с нулем, чтобы все было по нулям, а потом купите все вот по 50, вот реально по 50. И разница будет, вот реально, когда контраст есть очень большой, когда есть маленький контраст, то есть вот сейчас как у меня, то есть я темп не знаю, что у меня 40 или 50. Ну, когда темп, ноль и пятьдесят процентов увеличения, то вы поверите, вы сразу заметите, они двигаются чуть-чуть по-другому, и с приемом менее проблем, и устают меньше, и как-то и удары, я не знаю, что ли, поточнее, ну, есть, есть вот это вот. Просто вам говорю, поверьте, <пробуйте> попробуйте для себя. Сразу говорю, отнеситесь сейчас к ультимату как, ну, как вам сказать, как менеджеру, то есть выбираете для себя тактику, да. можно даже две тактики, то есть одно играет одна команда, другая, другая. Запомните, всегда делайте замену. Да, это лишний там контракт у каких-то пацанов. С заменами этими, во-первых, вы во-вторых, сыгранность. Запомните одно, 10 когда сыграет один, э, один со всеми, у них есть сыгранность, и они лучше понимают себя на поле. Потому, та же заменка, то есть купили игрока, вы его сразу ставьте. Вы учили заменку, Матч-2 через заменку, потом в основу. И делайте замены. И вы сразу заметите этот дисбаланс. Вы там купил Локозетта, я его сейчас сразу в старт. Даже пускай арендованный. Я к нему привыкаю. Что... Привык... Я привык, как играет тот состав, да? Он у меня идеально играет. Я понимаю, что когда я приду в первый дивизион, то, условно говоря, меня там вот так вот будет возить по полной. Потому что... Вы сами понимаете, потому что там будет немного другой уровень сопротивления. А это самое главное. И там будут пацаны, которые фифу не первый день играют. То есть, если в 10 дивизионе ты попадаешь на пацанов, которые там только открыли фифу, и, в принципе, если ты довольно часто играешь, ты их можешь выстегать по полной, то в первых дивизионах там уже, извини меня, там уже тяжелее намного, потому что там уже и составы будут топовые у всех. То есть там проходного не будет. И, конечно, довольно тяжеловато играть. Там уже на морально волевых, и там каждая мелочь, вот реально каждая мелочь будет влиять. То есть, условно говоря, даже угловые отрабатывайте, чтобы как наигрывать для себя. Чтобы как они будут двигаться. Я не знаю. Заходите на угловых. Заход Настройки угловых, там же есть, набегают на ближнюю, на дальнюю. Смотрите, как они набегают на ближнюю, да, там, смотрите, как они набегают на дальнюю. И одинаково для себя подаете, либо разыгрываете и подаете. Если вы научитесь идеально разыгрывать угловые, штрафные и все остальное, это для вас небольшой плюс. Вы начнете забивать оттуда голы. Соперник там, условно говоря, если вы будете иметь два, три варианта розыгрыша, соперника, он просто не будет знать, как вас остановить. И угловые станут для него просто реально каторгой. Откуда он будет постоянно пускать голы, будет материться, и этот небольшой плюс, э, небольшое преимущество, оно для вас просто сыграет. Не забывайте также всегда заходить в каталог. В каталоге есть, потому что увеличение монет, которые реально очень сильно добавляет бабла, э, увеличение команд, это, знаете, ну, список команд. Я стараюсь этим не пользоваться, потому что это лишний тракт. 18 команд там. А, Контракт на 99 матчей, это то есть... Купил я себе Лимара. Я знаю, что он у меня... Ну, я на нем делаю акцент. Это вот мой ключевой игрок. Я ему спокойно могу давать 99 матчей и вообще не париться по поводу него. Он у меня будет всегда играть. Да? Формы взяли, продали. К примеру. А, еще очень важная система – увеличение списка трансферов в фуд. Я стараюсь ее сразу себе брать, чтобы добить ее до 90 ячеек, и 90 предметов я могу себе выставлять на трансфер. Это круто. Это я могу весь шлак свой продавать, там, бронзовый, небронзовый и тому подобное, и в то же время я могу <coughs> зарабатывать на рынке. Игроки в аренду, это самое главное, особенно для начинающих игроков. Как можно больше и берите, и постепенно к ним подводите вот, ваших игроков, которые вам нужны. Ну, не знаю, в 18-й версии мне не особо нравятся арендованные игроки. Как-то здесь вот некоторые чемпионаты, они очень сильно обидели. То есть есть Нойер, есть Сули, но есть, нет ни одного нападающего немецкого. То есть нет ни Левика, ни Бумьянга, и как бы это у меня немножко... Ну как, а Бумьянг был, но он у меня кончился, и все... С той стороны, могли хоть как-то добавлять, там, к примеру, если обкончился, об... об... ну дайте какого-нибудь другого там. Ну, не знаю. А, в принципе, на этом, наверное, все по мануалу, прям. Потом. Больше здесь ничего для начала нету. Берите себе схему, <coughs> прям э, делайте ее под себя. Вот смотрите, какой вы в футбол играете. То есть, если у вас э, очень хорошо развиты контратаки, то прям в начале матча сразу прям ставите настройках. Ну, не в настройках на стике ставить э, схему и тактику атака не знаю об... глубину защиты норма не, не атака а защита чтобы они чуть глубже действовали. и тогда у вас будут создаваться эти с... для контратак если вы наоборот любите контроль мяча, делайте для себя тактику под контроль да то есть вы смотрите как вы играете не как игроки есть... а игроков вы уже подбираете вот это. То есть, если вы хорошо играете в контроль, то вам на на позиции нападающих идеальный игрок, который хороший баланс. Не обязательно, чтобы у него скорость была, чтобы у него был пас. Условно говоря, фикир нападающего сыграет безупречно в этой такте. Если вы же играете в контратаке, то здесь идет скорость, я не знаю, Лаказеты, м... Абамьянг э... и... Я не знаю, скоростной нападающий какой-нибудь Бернер. Во, это вообще просто безумная скорость у Напа. Он реально очень развит в этом плане. Если вы в контроль, то, я не знаю, и... Если вы играете в контратаку, атаку и Горецкая, это идеально, потому что они могут отбежаться. Либо Кампль. Очень хорошая скорость, он может прям вообще улетать. Ланги закрывают без потери. То есть не смотрите, что он Цеп. Вы его спокойно можете ставить правом. Он... По футвизу вы увидите, что он идеально может закрыть... 81 у него правый хав и левый хав. Ну, в зависимости именно ЦП, э, ЦП, если у него будет не ЦОП, не ЦАП, и в то же время ПП. То есть, ну, правый ползочник. Если у него там идет правый, фланговый, то да, там уже будет еще ниже сыгранность. То есть, да, тоже смотреть по игрокам. Э, э, это одно, да, которое у него сыгранность. А таки... А, а сыгранность — это одно. А именно возможность игрока на какой-то позиции играть — это немножко другое. Ну, тоже, да, идеальные схемы сыгранности — это крутая тема, и я вам советую собирать не с одного чемпа, а с нескольких чемпов. Например, одно национальность или еще что-то. Ну, тоже тема хорошая работает. Ну, в принципе, на этом все, я думаю. Если кому понравилось, кому было интересно, кто-то что-то новое для себя узнал, и, я не знаю, реально открыл истину ставьте лайки подписывайтесь на канал делайте репосты это реально очень приятно и это заставит меня к примеру сделать новые видео там лав -хаки, какой состав лучше собирать какой там э э состав будет бомбический как э за меньшие деньги собрать реально состав который будет нагибать э Здесь даже черные карты Здесь реально сделано в 18 фифе, что Более-менее слабым составом То есть этим составом я спокойно нагибал Составы с черными картами И причем довольно уверенно То есть здесь, как бы Ну, я не знаю, такой рандомчик Если ты хорошо играешь, то ты хорошо играешь Если у тебя состав более-менее боеспособный Нет такого, что тебе обязательно нужен крестьянный и Месси, и ты им любого вынесешь Даже если чувак нормально играет у него нормальный состав, ты его вынесешь Потому что у тебя есть топовые игроки Здесь уже больше зависит от рук. Ну и самое главное, друзья, смотрите футбол, любите футбол. И не забывайте, конечно, подписываться.